Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео хотелось бы еще поговорить о линейном массиве. Я уверен, что вы знаете о нем очень много, но не спешите с выводами. Он не так прост, как кажется. В качестве примера я нарисовал пластину габаритом 200 мм на 70. И сейчас я добавлю еще один элемент. Пусть это будет отверстие. диаметром скажем 5 миллиметров и от края допустим 10 миллиметров я немного увеличу габарит пластины пусть это будет 20 миллиметров и теперь я вырежу отверстие на ну пусть это будет тоже 5 миллиметров уверен что все умеют пользоваться линейными массивами но не все знают его некоторые особенности. Выбираю элемент, в данном случае это грань, выбираю линейный массив. Здесь направление обычно задается кромка, либо эскиз, либо ось. Я выберу размер. Поставлю обратное направление, количество экземпляров 6, расстояние между экземплярами 10 мм. Щелкну ОК. Вот у меня появился массив из 6 отверстий, абсолютно одинаковые, на одинаковую глубину диаметра с одинаковым шагом. Если по каким-то причинам нужно сделать не равное расстояние, а с каким-то превращением, то линейный массив вас, вам здесь тоже поможет. Редактирую элемент, выбираю экземпляры для изменения и появляется вот здесь такое окошечко. Сейчас мы изменяем Размер 10 миллиметров. Инкремент здесь поставим, например, 5. То есть и каждый следующий экземпляр массива будет на 5 миллиметров дальше, чем предыдущий. Давайте добавим 8 экземпляров. Щелкнем «Ок». Проверим. Здесь 10. Здесь должно быть 15. Следующие 20. Ну, собственно говоря, и так далее. 25, 30, 35. То есть, все экземпляры массива на какое-то значение больше, чем предыдущий. Опять зайдем в редактирование элемента. И здесь добавим еще размер. Выберем например, диаметр 5 мм. Вот у нас в этом окошечке появилась еще ссылка D1, эскиз 2, 5 мм. Добавился размер Таблички э, с левой стороны. И инкремент здесь давайте поставим, например, 1 мм. То есть каждое последующее отверстие будет больше предыдущего на 1 мм. Смотрим. Здесь диаметр 5 мм. Здесь уже 6, 7 и так далее. Ну, это у нас получился такой э, своеобразный э, ложемент для, знаю, для отверток или для сверел. Тоже очень удобно и последнее что мы здесь можем изменить у нас всего три размера два из них мы уже поменяли здесь нам осталось поменять только глубину глубина у нас напомню 5 миллиметров добавляем 5 и также давайте превращение поставим в 1 миллиметр мм, давайте лучше в 2 миллиметра то есть каждое последующее отверстие мало того что у нас будет на миллиметр больше На 5 мм дальше предыдущего Оно еще будет на 2 мм глубже, чем предыдущее Давайте проверим Первое, напомню, у нас глубиной 5 мм Второе должно быть 7 Третье, соответственно, 9 11 Ну и так далее по 2 мм Если мы посмотрим на торец детали И сделаем стиль отображения каркасный То увидите, что все отверстия Следующее отверстие, каждое последующее отверстие глубже, чем предыдущее. А мы всего лишь сделали, собственно говоря, два элемента. То есть, неимоверное какое-то удобство. С помощью всего лишь одного линейного массива можно менять там, целую кучу размеров. И при этом они будут подчиняться какому-то закону. На этом все. Всем спасибо за просмотр, понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, это всегда очень приятно читать, до новых встреч!